Приветствую вас на канале Жизнь деревни. Сегодня мы вам расскажем два небольших секрета, как определить то, что брухмансия ваша будет свести в ближайшее время. Этим можно воспользоваться при покупке саженцев брухмансии. Уже по саженцу можно будет увидеть, засветет у нас в ближайшее время или нет. Очень хорошо видно на данной брухмансии. Здесь две ветки. Одна ветка листья и больше ничего. На второй уже появились бутоны один из основных признаков это когда появляются ножнички на бругмансии значит в ближайшее время тут будут цветы вот бругмансия она ничего не была появились ножнички раз, два и появились бутоны если вы покупаете бругмансию и есть маленькие ножнички значит в ближайшее время она вас будет свести Второй признак – это несимметричные листья. У брумансии там, где цветы, появляются несимметричные листики. Вот как бы кто-то вроде как вырезал. Вот, вот. Также посмотрим здесь у брумансии ровные листики, симметричные. Там, где будут цветы, сразу же появляются листья, вот, как видите, несимметричные. Вот такой небольшой секрет. Я думаю, он будет вам полезен. Здоровья вам, благополучия и побольше красивых цветов в вашей жизни. Побольше радости вам. Подписывайтесь на наш канал, будет много чего интересного. Здесь бругмансия тоже. раздвоения нету вилочки и бутонов нету также на этой просто идут ветки вместе с листьями а вот рядом бругмансия пожалуйста идет раз ножницы или раздвоение и сразу бутоны и цветочки и также если присмотреться появляются вот такие листики несимметричные вот так